Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Уважаемые дамы и господа, благодарю вас за то, что вы здесь. Этот день является историческим не только из-за подписания договоренности, которые мы осуществили, но и потому, что ровно 50 лет назад, а именно 13 сентября 50 лет назад, между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии установились дипломатические отношения после Второй мировой войны. С тех пор большое количество поколений, политиков, работали над тем, чтобы преодолеть последствия Второй мировой войны. Это касалось отраслей культуры, то, что касается эмоций, переживаний людей, это касается и политической, а также экономической области. Всем им мы должны быть благодарны, и мы благодарны им. Я могу сказать, что для меня важно, что я рассматриваю важной задачей. В историческом спектре, на сегодняшний день, а также и в будущем. Я очень благодарен за тот жест, который президент Российской Федерации, президент Путин, сделал недавно, пригласив меня на праздничное мероприятие, посвященное 60-летию окончания Второй мировой войны. Это, и не только это, показывает, что для наших стран, а также и для народов России и Германии, ничего нет важнее, чем уникальное построение качественно хороших äh, отношений между нашими странами. И для наших äh, народов это очень важно, и мы радуемся этому. Может, есть несколько народов, которые так и очевидно, что они имеют общую миссию в связи с вашей истории. Немного народов существует на Земле, чья миссия настолько ясна, а именно миссия наших народов состоит в том, чтобы помогать решить конфликты, глобальные конфликты на Земле именно мирным путем. Это касается Европы, но и не только Европы. Это тот вывод, который наши народы сделали из истории. И я хочу назвать э, договор, который, может быть, не является таким сенсационным для журналистов, но это показывается и в договоре о сотрудничестве между российскими и германскими врачами в том, что касается лечения детей больных, больных лекомией. Это сотрудничество выходит к подписанием этого соглашения на качестве нового ступень, и президент Путин решил создать центры для лечения больных лекомий онкологическими заболеваниями детей, которые также будет распространяться и на российские регионы. Все это должно произойти в тесном сотрудничестве между... с Германией. И это показывает, что по ту сторону сенсационных и нашумевших договоренностей и договоров мы также идем общими путями. Äh, помимо этого, äh, <coughs> то, что касается подписания «Газпромом» <coughs> с одной стороны и предприятиями «Эон» e. e. и «БЭС», без... БАСФ, с другой стороны договора то это выводит нас тоже на на следующую ступень качественных экономических отношений сотрудничества в области энергетики энергообеспечения кто задумывается и кому понятно сложности те сложности с которыми мы сталкиваемся здесь в в этой области тот почувствует и подтвердит историческое качество происходящего. Германия обеспечит себе таким образом 10% от общего энергообеспечения, и мы договорились об этом в долгих беседах с господином президентом и обеспечили это. Но я хочу еще упомянуть, что это сотрудничество не направлено против кого-то, а служит германским и российским интересам. И я не знаю, что, что здесь может показаться неправильным. Но, э, это большой, большой успех в экономической, э, в экономической области. И я думаю, что... Развитие экономики России и развитие России под прекрасным руководством президента Путина дает много шансов, в том числе и для Германии Мы благодарим за это стратегическое партнерство, за это стратегическое сотрудничество И я благодарен за прекрасные личные отношения с господином президентом Если вы позволите, хочу поблагодарить вас за эту дружбу Прежде всего, уважаемые дамы и господа Хочу поблагодарить господина федерального канцлера за приглашение. И, по сути, и наша встреча, и повестка дня инициированы и продиктованы бизнес-сообществами наших стран. Разделяю данную федеральным канцлерам высокую оценку перспектив двухстороннего экономического сотрудничества между Германией и Россией. Похоже, что в этом году мы достигнем новых рекордных показателей в росте товарооборота. В первой половине текущего года товарооборот вырос на почти 50% и превысил отметку в 15 миллиардов долларов. Конечно, за этими цифрами и новые рабочие места, и инвестиции, и новые интересные перспективные проекты. И совершенно очевидно, что сложение естественных конкурентных преимуществ России и Германии, их технологий и ресурсов реально работает на развитие двух наших стран. Я также и как федеральный канцлер очень высоко оцениваю, Значение подписанных сегодня документов между немецкими и э, российскими партнерами в области энергетики. Основные параметры этого проекта действительно впечатляют. Маршрут этого газопровода должен пройти по дну Балтийского моря от Выборга до побережья Грейфсвальде и э, с отводами в Швецию, Финляндию и Калининградскую область э, Российской Федерации и составит 1 двести километров. В перспективе планируется проложить ветку через Нидерланды, до Бектона, Великобритания, и тогда общая протяженность может составить 3 тысячи километров. Общая проектная мощность газопровода почти 20 миллиардов кубических метров в год, с возможным увеличением в 2011 году до 55 миллиардов в год. Первая часть проекта будет стоить около 2 миллиардов, общая стоимость 5,7 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что запуск столь масштабного проекта придаст новый мощный импульс энергодиалогу между Россией и Евросоюзом в целом. И, конечно, это будет способствовать развитию российско-германского энергетического диалога. Основные принципы этого сотрудничества зафиксированы в совместном заявлении о сотрудничестве России и Германии в области энергетики. И мы сегодня согласовали текст этого э, заявления вместе с господином федеральным канцлером. Важные шаги сделаны также в реализации планов создания в России сборочных производств автоконцернов «Даймлер», Kreuzler и Volkswagen. Надеюсь, что они будут реализованы. Я сегодня имел удовольствие беседовать с коллегами с немецкими, и у них э, тоже достаточно оптимизма. Надеюсь, что эти планы будут реализованы. Надеюсь, что позитивное значение для экономики Германии имеет также и досрочное погашение России в своих долговых обязательств перед Парижским клубом. Напомню, что в рамках этого досрочного погашения в германский бюджет уже поступило, уже поступило 6 миллиардов долларов США. Господин канцлер, только что упомянул о сотрудничестве в гуманитарных областях. Вы знаете, вот об этом я бы хотел сказать особо несколько слов. Конечно, в в рамках таких глобальных проектов, как энергетические, которые здесь вот э, господа партнера подписывали, на первый взгляд сотрудничество наших медиков не имеет такого серьезного значения. Вместе с тем я думаю, что сотрудничество в таких областях на самом деле создает замечательную базу для нашего взаимодействия по всем другим направлениям. Знаете, совсем недавно я беседовал с российскими медиками, которые работают в очень сложной и ответственной сфере, такой как борьба с онкологическими заболеваниями среди детей, они здесь сейчас присутствуют, и они мне рассказали, что на протяжении последних 15 лет, в самые сложные годы для России, когда в России было полно внутриполитических и экономических проблем, немецкие коллеги практически безвозмездно, используя и свои средства, и свое свободное время, оказывали им всестороннюю помощь. И я хочу их поблагодарить за это и низко поклониться. И теперь у нас есть возможность уделить этому и больше внимания, и больше средств, необходимое внимание, необходимые средства. Мы планируем построить новый центр, и по мнению наших специалистов, помощь и поддержка немецких коллег были бы очень востребованными. И главное, что с немецкой стороны уже ничего не нужно финансировать. Все будет отфинансировано российскими организациями, российским бюджетом. Мы большое внимание и значение придаем молодежным обменам. К концу года в Москве и в Гамбурге начнут функционировать национальные координационные бюро по молодежным обменам. Уверены, что это пойдет на пользу нашему сотрудничеству, сотрудничеству между нашими странами. Конечно, сегодня мы говорили и о международной проблематике, говорили о подготовке к саммиту 2005 года в Нью-Йорке и начале комплексной реформы Организации Объединенных Наций. В этой связи еще раз хочу подтвердить, что если решение по формуле расширения будет принято, то Россия поддержит кандидатуру Германии на место постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Я не буду перечислять всех тем которые мы сегодня обсуждали с господином федеральным канцлером. Хотел бы только отметить, что наша встреча проходит за пять дней до важного юбилея, 50-летия установления дипломатических отношений между Федеративной Республикой Германии и Россией. Примирение наших народов стало одним из феноменов мировой истории сегодня. И сегодня доброе отношение россиян и немцев – это прочная основа для развития подлинно равноправного, созидательного партнерства двух Великих европейских народов. И, конечно, это партнерство, безусловно, является важным позитивным фактором стабильности и безопасности и в Европе, и во всем мире. Спасибо. Телекомпания НТВ Владимир Кондратьев. У меня вопрос к обоим руководителям. Я много лет работал корреспондентом, сначала в Бонне, потом в Берлине, и хорошо помню критику в адрес федерального канцлера Геймана Туколя за его активность в установлении диалога на личном уровне с российским руководством. Подобной критике, господин федеральный канцлер Шиллер, подвергаетесь и вы, и в России есть тоже разные суждения в связи с чересчур как кажется некоторым э, близких э, отношений Германии и России. Но тем не менее, несмотря на всю эту критику, вы оба, как и ваши предшественники, продолжали делать все, чтобы такие связи, добрые личные связи, развивались. Вот интересно поэтому было бы узнать, будет ли такой подход иметь место и в будущем. И, кроме того, не могу не задать вопрос по поводу актуальных событий. Э, насколько волнует вас сейчас э, политическая ситуация на Украине? Спасибо. Во-первых, Германию и Россию всегда связывали хорошие отношения, и э, хорошо, если при этом э, они подкрепляются узкими, тесными личными отношениями между э, главами государств. Но независимо от этого, отношения должны быть хорошими между нашими странами. Лично мне, можно сказать, повезло в том, что э, президент Путин знает немецкий язык, знаком с Германией, что он является другом э, немецкой культуры. Это, конечно, особая историческая ситуация, которую нас тут связывает. Но германо-российские отношения должны существовать и положительно развиваться независимо от личной. Дружбы. И слава богу, сегодня нам не надо об этом думать. Во-вторых, как вы уже во-вторых, мы думаем оба, что правом населения Украины является решать сам, самому свою судьбу. И поэтому я я полностью уверен, что с российской стороны это точно так же. Что касается оппозиции, она на то и существует, чтобы нас критиковать. В этом и смысл существования оппозиции, если бы она этим не занималась, она не нужна. Но то, что несмотря на все внутриполитические изменения у нас сохраняются и развиваются, выходят все на новый уровень отношений между нашими странами и народами, говорит о взаимном интересе двух стран и двух государств к развитию отношений друг с другом и э, э, говорит об объективной необходимости этого процесса. Спросите у тех, кто сегодня подписывал соглашение в сфере экономики, нужно им такое сотрудничество или нет. Они ответят утвердительно, конечно, иначе бы они ничего не подписывали. Они же это делают не по политическим соображениям, а то, что наши отношения с канцлером помогают прийти к таким соглашениям, это, конечно, только плюс. И вне зависимости от развития ситуации в Федеративной Республике, мы, конечно, надеюсь, сохраним очень добрые дружеские отношения с действующим канцлером. Вне зависимости от того, сохранит он свой пост или не сохранит, я отношусь к нему как к исключительно порядочному человеку и очень ответственному политику. И хотел бы надеяться, что в любом случае мы сохраним с ним очень добрые дружеские отношения. И подавляющее большинство тех, кто нас слышит и видит, думаю, со мной согласится. Вне зависимости от каких-то занимаемых высоких мест, мы прежде всего должны оставаться людьми. Я только что имел возможность переговорить с президентом Украины, с господином Ющенко. Из моего бюро. Я должен сказать, что я бы не стал драматизировать тех событий, которые на Украине сейчас происходят. Украина переживает непростой период своего развития. И здесь нет ничего необычного, что президент отправил в отставку правительства, тем более, что это происходит в условиях обостряющейся борьбы в связи с предстоящими парламентскими выборами. Уверен, что и украинский народ, и украинское руководство найдут правильное решение. Россия со своей стороны будет всячески содействовать стабилизации ситуации в стране, с которой нас связывают столько нитей и столько связей, что их даже перечислить невозможно. И ситуация в Украине находится под контролем президента. Как вы so, сейчас äh, um, осуществляете экономический, политический, стратегически важный проект, подумали вы достаточно о политической предусмотрительности в отношении Польши и Балтийских государств, которые для того, чтобы они были более довольны äh, тем подписанием этого энергетического договора, чем они довольны на сегодняшний день? И второй вопрос относился к господину президенту Путину. Считаете ли вы, что вашим посещением вы можете помочь вашему другу в избирательной кампании, в которой он находится сейчас. Сначала, Herr Roth, я являюсь в нем И я, как вы знаете, это очень серьезно. И я хочу и буду это И я имею представлять немецкие интересы, особенно, в том, что касается безопасности энергоснабжения немецкой экономики, И это действительно центральное проект, что касается этого вопроса. В качестве федерального канцлера Германии я должен обеспечить беспребойность поставок, энерго... беспребойность поставок энергоснабжения для Германии. И поэтому я горжусь тем, что подписание сегодняшнего соглашения произошло, и я рад, что я при этом присутствую. То, что касается Польши и Балтийских стран, то я могу сказать только, что то, что произошло сегодня, это подписание не направлено против кого бы то ни было. Вы должны понять, что, являясь федеральным канцлером Германии, я должен обеспечивать соблюдение интересов Германии в, в энергетической области. И мне хотелось бы посоветовать оппозиции не мешать, не мешать мне соответствовать германским интересам в этой области из-за каких-то пар, партийно-политических проявлений эгоизма и не критиковать это. То, что касается второго вопроса, то неужели вы думаете, что присутствующие здесь на этом подписании главы германских предприятий с германской стороны действительно активно мне оказывают помощь в моей избирательной кампании? То, что произошло здесь, это моя обязанность. Первая часть вопроса была адресована господину федеральному канцлеру, тем не менее я бы сказал несколько слов, если вы не будете возражать. Газпром подписал соглашение на поставку дополнительных объемов газа в Германию и другие западноевропейские страны в ближайшее время в объеме 60 миллиардов кубических метров. Эти объемы невозможно поставить по действующим сетям. Мы никого не выталкиваем из существующего бизнеса. Но мы хотим избежать дополнительных при строительстве новых газотранспортных сетей хотим избежать политических рисков, экологических рисков, климатических и всяких других рисков и в конечном счете понизить цену нашего товара, которую вы покупаете. Чем больше стран находятся между нами, которые осуществляют транзит, тем больше они снимают денег за транзит. И это все закладывается в конечную цену товара. Вот сейчас только спрашивали про Украину. Как вы знаете, а вы знаете это, мы несколько лет назад договаривались о создании газового консорциума с участием Украины, Германии, значит, Франции, Италии. Ну и где теперь эти договоренности? Где теперь эти договоренности? Совсем недавно наши украинские партнеры проинформировали нас о том, что они считают продолжение этого проекта нецелесообразным. Вы знаете, у нас есть. Такая детская, детская загадка. «А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропало». Что осталось на трубе? Вот, а. значит, звучит это как стихотворение. Я попробую это дословно перевести на немецкий. Это не, не будет звучать так, как по-русски. «А он Б сетцте auf dem А Bei was ist auf dem Rohr geblieben? Diejenigen, die äh, ohne Aufmerksamkeit gehört hatten, antworten nichts, aber die Kinder, die richtig zugehört hatten, antworten und. Und ist geblieben. Die Kinder, die nicht эту загадку, они говорят, что ничего не осталось на трубе, но те дети, которые очень внимательно слушали, они говорят, и осталось на трубе. Я хочу этим сказать, что мы никого не выдавливаем из э, наших энергетических дел в Европе. Мы с огромным уважением относимся и к экономическим интересам наших партнеров, стран-транзитеров, и к их геополитическому положению, полагая, что они... Играли, должны и будут играть значимую роль в энергетическом диалоге в Европе. Но мы оставляем и за собой право защищать наши интересы. Как вы знаете, Россия намерена, уже планирует и в ближайшее время приступит к строительству новых трубопроводных систем в восточном направлении, к Тихому океану. И там огромный недостаток, огромный дефицит в этом регионе, в регионе АТР энергоресурсов. Мы сейчас осуществили первую поставку сжиженного газа на североамериканский рынок. И в зависимости от того, как будут осуществляться наши договоренности с европейскими партнерами, мы выберем темпы реализации этих проектов. Но сегодняшнее подписание вселяет нас уверенность в то, что мы имеем дело с серьезными, надежными партнерами такими, какими мы видели наших немецких коллег в течение всех предыдущих десятилетий. Что касается поддержки господина федерального канцлера на выборах, вы знаете, что у меня запланирована встреча и с госпожой Меркель. Почему вы не считаете, что это поддержка госпожи Меркель?